Блин, я не знаю. Слишком много на меня ответственности. Я, у меня паранойя. Я боюсь выйти на улицу, потому что я боюсь, что я потеряю камни чудес. Это катастрофа. Ну, ладно. Скорее всего, у меня просто паранойя. Но если бражник берется до моей шкатулки, это будет, это будет настоящая катастрофа. Надеюсь, я не сделаю ошибку большую. Я, я боюсь. не страшно. Одна. Нора. Нет, Нора. Стану клевером. Будет легче. Клифф, распусти лепестки. Острел, улучшаюсь. Тук-тук-тук-тук-тук, парнишка. А? а, ой. Не просто дай этот. Починишь там потом? Да, да, почини, конечно. У меня к тебе срочная миссия у меня к тебе очень срочная, срочная миссия это камень чудес черного кота дырающие силы разрешения используя благо ты будешь владельцем кота чудес пока мы не разберемся с брежником. у тебя будет два камня чудес но в курсе но будь в курсе нельзя чтобы люди знали то что ты то что ты и то что ты и собака что черный кот и собака это один и тот же человек вы должны быть двое ты должен использовать, когда ты быть собакой, а когда ты не быть собакой. чаще всего, ты должен появляться как кот. Понял я? Да. Все. И еще появится новый мистер Бак или нов... ну, новый владелец Сережка как Леди Бак. Будь вкусен. Серьезно? Да. Так ты, получается, ты... Ладно. Такс. Пойду, найду эту девочку. Она работает в магазине Украина. Привет! Как дела? Теперь надо разобраться. Когти. А, как тебя зовут? А, Вика. Вика, я дарую тебе один из талисманов. А? Этот Ай. Вика, приснись. Это камень чудес Леди Баг, дарующий силу созидания. Используй его благо. Ты будешь владельцем. Двух камней чудес. Кролика и Леди Баг. Использовать... Используй их в разные времена. Кролика используя самые ваяксные ситуации. А, я буду клевером и буду появляться, возможно, других талисманов. Просто, ну, просто на меня сейчас зав... Зав... завалилось много. Это Тики. все смотри чтоб никто не узнал твою личность. Ой, как это сложно быть суперкотом. Блин. Надеюсь, я не справиться. Надеюсь, я не допустил большую ошибку. Привет, кажется... Шарлайкот. Ладно. Привет, черный Кот. Привет. Как тебя зовут? Тебе будет звать, черный Кот. Блокнуар. Пойдет. Ладно, блокнуар. Смотри. Да, будет сложно время. Но надеюсь, ты справишься. Надеюсь. Пойду я. Так. Острый улучшение. Я живу в другой, вообще в другом городе, поэтому надо будет использовать стрелоченье. вообще в другом? Да. да. Это... О, вот тебе уже коровка. как, удобно с талисманом? Я возвращаюсь. То же самое. У меня по идее есть суперспособность, которую сказал мы к вам. Mm. Ладно, Клифф, надеемся, будем то, что не справиться. О, у тебя вот это костюм поменялся. Ладно, пока дождь буду спать. Может, сегодня не пойдем с друзьями гулять. Mm. Ладно, все, исп... no. когда Я не знаю, я этих людей не так долго знаю. Возьму, возьму у них экзамен Трикс, дай лапу. Устроим экзамен. Мираж! Ха-ха-ха-ха! <соединяющие> <соединяющие> Наконец-то! Я завладел всеми талисманами хранителя! Я завладел всеми талисманами хранителя! Теперь я, монарх, абсолютно сильнее, чем когда-либо был! Никто со мной не справится! Я победил хранителя! Я победил хранителя! И побежду, О, вас, и побежду вас с побежду Так, а попробуй. Я к вами теперь, к вами теперь мои рабы. -а Поздравляем, что это к вами твои рабы. Спасибо. С -с -с. Нуру! Стомп! Слияние! Нуру, стомп, слияние! Мне на твои удары пофиг малой, Сопротив... мое сопротивление и что? Нуру, а что если у меня появилась идея? Может супер шанс? Ну, uh, yes, а может, может Нуру стомп трикс, Нуру стомп трикс слияние. ха ха ха ха. А теперь Мираж! Ха-ха-ха-ха! сражайся, Мираж. Леди Бак, я заберу твой камень чудес, и тогда с тобой покончено ли букашка? А, ты зачем меня я ударю. Ладно. Подожди, я Мираж! Берет моя армада! Уа-ха-ха! камень чудес и Вы никогда меня не победите, слышите? Никогда! Теперь, когда у меня во власти все талисманы, я смогу разобраться с легкостью с вами. Уа-ха-ха-ха-ха! Ну, а ш... а <плых> <ах. плых> Уа-ха-ха! Нуру! Нуру, стомп, трикс, нора, слияние. У меня... Крата! Ничего не переместилось. Вая, нара! Что? Не в своей клетке? Да, они твоей, со своей... Так. И я управляю здесь полностью всем. Что странно? То, что вы проиграете. Не то, что мы не проиграем. А что ты не пьешься? Подожди. Стомп. Э, стомп. Нуру. Трикс. А, э, Руар. Может... Слияние. Столкновение. Меня... И, кстати, он за такое количество талисматов уже должен умереть. Слушай, монарх. Ты нифига не монарх. Ты иллюзия. Они раз... Я, так... Я так и понял, что он иллюзия. Ну, могу вас поздравить. Вы хороший Леди Баг и хороший супер кот. Когда была проверка. Это было. Вы все стояли. Да, кстати, вы все стояли на одном месте. Ну, типа, вам это как бы в голову внушалось. Ну. Вот, это было да, вы справились. Я могу теперь вам доверять смело. Ладно, все. Адзиос, амигэс? -а -а -а. Да, все. Мою личность никто из вас не должен знать. переоблащаюсь Трикс. Мы с тобой, молодец, справились. Так, мне нужно будет тебе еды закупить. Прячься, Трикс. Такс. Ладно. Лев, пока тебе стоит погулять, что блогинг. Надо легу, пока я спать.